Не бойся, глупая чирика, со мной не попадешь, в беду! Мы тоже без дупла! Давайте с нами вместе дупло для гнездышка в другом поищем вместе! Ой! Совсем не страшно, а смешно! Смотрите, это просто чучело! И шляпу рваную оно а ну, на ком соломы нахлобучило! Челик видишь? Ой, тепло! Да Свободное? Свободное! Здесь будет сухо и тепло! Местечко превосходное! А ну, скорей лети сюда! Мы не останемся без дома! Тут все, что нужно для гнезда. И в шляпе пух, и в голове солома. Мы будем здесь с тобой одни? Кругом не близких, не родни? Со мной, Чирика, не робей, я самый храбрый и воротень. Yay! Yeah. Знать! Несчастный забияк. Я на него как кошу налетел! Но он тебя чуть-чуть не съел, однако! Я сам его чуть-чуть не съел! Чик, все же нам пора подумать о гнезде! Где мы найдем дупло? Где мы найдем? Везде! Возьму и прогоню сейчас отсюда Чива! Он поступил со мной нечестно и трусливо! Он выбирал удобные места, откуда я чуть-чуть не съел когда Щит, погоди! Ведь так нельзя! Они соседи и друзья! <музыка> Слушай, Чик, лети своей дорогой. Тебя не трогал, Чиф, и ты его не трогай. А вам какое дело до него? У нас один за всех и все за одного. Вот я сейчас один со всеми вами справлюсь. Недаром я грозой котов и кошек славлюсь. Что с тобой, милый мой? Ты жив? Да, жив. Но не совсем. Мне очень плохо. Ой-ой-ой. Как же я им задал всем! Не ты им задал, а тебе они изрядно задали. О нашей будущей судьбе подумать нам не надо ли? Нельзя вернуться нам назад, нас воробьи не пустят в сад. И где же мы, в конце концов, с тобою выведем птенцов? Не беспокойся, я всегда найду местечко для гнезда. И уж во всяком случае не худшее, а лучшее. Послушайте, вы, кажется, синица? Нет, ласточка. Но это все равно. Нельзя ли нам на горке поселиться? Жить у реки мечтаю я давно. Пожалуйста. У нас свободных норок еще осталось 30 или 40. И все вполне пригодные для гнезд. В любой из них устроите отлично. Вы, если я не ошибаюсь, дрозд. Я воробей? Ну это безразлично. Я к оскорблениям не привык. Я страшный чик. Я грозный чик. Я чик силач. Я чик храбрец и неустрашимый удалец. Мы тоже не боимся никого. У нас один за всех и все за одного. Да? Все за одного? Мне кажется, чирика здесь как-то неуютно Слишком дико Обрыв э, река и облака Того гляди на мнут бока. Мы гнездо себе собьем и заживем с тобой вдвоем. А сколько зернышек, рассыпанных на крошек! Ну он, по-моему, еще страшнее, чем тот. Со мной Чирика не робей. Я самый храбрый воробей. <музык> вот погоди, еще придет пора и вовсе выгодю котишку со двора. Зачем напрасно волноваться? Могу же я в конце концов хоть пять минут полюбоваться на наших будущих птенцов? Там на высокой горке Забьем себе гнездо В уютной теплой норке Там красота, там высота И там, наверное, нет кота А что мне кот? Довольниче. Довольно че? А, Довольно Ты понимаешь, вырвалась невольно Так полетит? А, пожалуй В добрый час И снова будут те. Смешной, беспомощной и силой. И вовсе не смешной, а очень даже милый. И весь тебя от клева до хвоста. Действительно, какая красота. Наши детки подрастают, а мы их выучим летать. Летать, как ласточки летают, и на лету жучков хватать. Научим их, чудесных птенчиков твоих. Ушите, ласточки, ушите с А ты, отец, чего развесил уши? Обязанность свою не нужно забывать. Лети, голубчик, корм для деток добывать. Тебе, конечно, интересно слушать, а малым деткам интересно кушать. Oh, <laughs> Мы, Чирика, мы все до дна от молодрика чуть не оставили разбойника кота без головы и без хвоста. Пока ты был один, то как же не сознаться, что каждого кота ты должен был бояться. А вот теперь, когда ты окружен друзьями, коты тебя, глядишь, бояться будут сами.